Вот я как, как будто вот так играю, но для того, чтобы руки не держать, мы я вместе с головой Обрати внимание, да, что голова у меня немного вниз смотрит Как бы в этом плане флейта это продолжение рта Но чуть-чуть я ее в этой плоскости убираю чуть-чуть вбок -чуть Уже в этой плоскости, да А в этой плоскости мы как бы флейта это, это продолжение оси рта О! Потому что если я поднимаю голову, вот так играю, да, это немножко такое черкесское положение для игры на зубах. Оно круто работает, но не в этом звукоизв... не в осетинском звукоизлечении. Осетинское звукоизлечение лучше звучит, когда это делается вот так. И стоит мне голову как бы поднять, выровнять, а флейта при этом не выравнивается, да, то звук очень сильно теряет.